Привет друзья, с вами Немов Михаил. Пока я отдыхаю от печек. Хочу показать как можно сделать запись по погрнемче. Мы здесь находим панель управления. Открыли впуске панель управления, нашли значок звук. У нас вот он. Два раза кликаем. Находим динамики, которые нам не нужны. Находим запись. Нужна. Здесь микрофон два раза кликаем Уровни Уровни мы кликаем один раз и меняем громкость Вот он уровень записи звука Мы ставим погромче Потому что по умолчанию по молчанию он у нас вот такой да, хватаем мы его. Левой кнопкой мыши прибавляем ОК окей, окей. Закрываем все Запись Готово. Любой звук теперь получается громче. На любом устройстве будет записывать хорошо. И на Windows 7, и на Windows Vista, и скорее всего на XP. Всем пока.